всем добрый день сегодня у нас опять разбитка для ума для того чтобы рассчитать индивидуальный тепловой пункт в том числе и центральный тепловой пункт вам по нам программа которая была разработана фирмой Danfoss, но в настоящее время в связи с тем, что фирма Danfoss ушла с рынка, то на место нее пришла фирма Redan, которая является ну, правоприемлемой, так называемой фирмы Danfoss. И, найдя этот сайт, вы сможете скачать программное обеспечение, которое находится на этом сайте. Но для того, чтобы скачать, надо сначала до самого конца низа страницы чтобы найти ссылку где у вас находится та программа которая позволит и рассчитать индивидуальный тепловой пункт либо центральный тепловой пункт рассчитать можно непосредственно на компьютере Итак, вот мы опустились вниз здесь нашли следующую ссылку нажав на нее вы перебрасываетесь на страницу с данной программы Здесь можно зарегистрироваться, чтобы в последующем получить спецификацию и графическую часть вашей конструкции индивидуального теплового пункта. Дальше нажать на эту кнопочку ввиду того, что сама программа была создана в флэшплеере, а все браузеры отказались поддерживать функции флэшплеера, поэтому сейчас можно данную программу скачать при помощи вот этого zip архива нажав на нее у вас наступит момент скачивания перед тем как воспользоваться программным обеспечением которое считает, которое считает индивидуальный тепловой пункт либо центральный тепловой пункт рекомендую ознакомиться с данными пособиями чтобы те рекомендации которые производители рекомендуют для установки того или иного оборудования в зависимости от того какую схему теплоснабжения вашего здания либо микрорайона вы применяете чтобы впоследствии не было проблем с техническим обслуживанием представителей данного оборудования которое вы спроектировали и в последующем смонтировали на объектах после того как вы загрузили файл архивный где скрывается программа вы в любой архивной программе скрываете этот файл лучше использовать бесплатную программу в целом zip где вы сможете это сделать и дальше разархивируете то что находится внутри в ту папочку куда у вас установлена программа вот она появляется в таком виде как здесь сейчас продемонстрировано и осуществляете запуск программы нужно некоторое время подождать да обязательно чтобы у вас был включен интернет как видели там подгружается базы данных с оборудованием и то есть представляет программа продемонстрирована сейчас в открытом окне сразу же хочу сказать верхнее меню это все относится к флешплееру и к программе не относится ну, имеется в виду, что сделали в данном программном лечение все основное меню находится внутри окна Adobe Flash Player. давайте рассмотрим меню программы первое меню это меню файл здесь позволяет программа как открыть сохраненную схему так и сохранить данную схему которую вы разработали и рассчитали распечатать и авторизация позволяет вам авторизироваться на сайте редан последующем чтобы вам выслали соответствующие чертежи и спецификацию оборудования изделий и материалов следующее меню меню настройка здесь стандартное окно где вы можете изменить те или иные значения которые представлены в этом окне следующее это оформление здесь позволяет выполнить стандартные таблицы и формы для того чтобы в последующем у вас это все было распечатано и представлено в виде спецификаций пояснительной записки от представителя ряда в последующем вам вышли все эти готовые исполнительные документы то есть можно здесь все исправлять что в белом поле на любые значения которые вам понадобятся для дальнейшего использования в виде проекта и тому подобное Последняя менюшка здесь это оборудование здесь можно задать оборудование которое вы хотите использовать например ну, фильтрующая арматура здесь не представлена например запорная арматура выбрать варианты исполнения какие вы хотите применять и в каких контурах и так далее там система отопления вентиляции либо в горячего водоснабжения дальше насосное оборудование которое здесь предусматривает установку стандартных насосов типа громфос вилла и DAP. дальше различные алгоритмы типы насосов там с частотным без частотного регулирования но частотное регулирование в основном применяется на системах ГВС ввиду того что в течение суток распределение теплоносителя происходит неравномерно в системах отопления, системах водоснабжения, системах, системах отопления, системах вентиляции, там теплоноситель течет в постоянных объемах, поэтому нет смысла здесь ставить частотные регулировки. Ну и другие варианты исполнения для насосного оборудования. Дальше пластинчатые теплообменники, если вы применяете в своих... индивидуальных тепловых пунктах и центральных тепловых пунктов различного также исполнения можете как до систем горячего водоснажения так и тем отопления и систем вентиляции также здесь представлены регулирующие клапаны там с электроприводом и так далее и другие варианты подборов клапанов ограничения расходов то есть все это можно задаться и в последующем это все отразится в расчетах вот что ESEO представляет настройка расчета и последнее меню это типовые решения здесь можно выбрать стандартные типовые решения которые вы видели в одном из пособий блочных тепловых пунктов и выбрать один из этих вариантов давайте я выберу вариант зависимый который в последующем и рассмотрим ну и последнее меню это расчет после того как вы ведете все данные необходимые для расчета нажимаете расчет и в дальнейшем получите результат если тех данных которые вы ввели корректно и достаточно для того чтобы учить окончательный результат вот такое вот меню в программе hitconfig Компании, да. Так, что из себя представляет структура отрисовки вашего индивидуального теплового пункта либо центрального теплового пункта? Вот представлена в этом окне. Здесь можно осуществлять добавлять различные группы. Но ввиду того, что здесь не хватает, например, узла учета, но если мы добавим, то есть вот здесь вот можно добавлять различные группы, в том числе не только брать стандартные тепловые пункты, которые представлены в библиотеке правые решения, но и также отрисовывать свою тему со своим оборудованием и так далее оборудованием именно компании Danford Итак, так вот у меня не хватает теплощечка но если я возьму учет энергии, то ставится вот такая вот пустая элемент на который нужно будет идти расходомер термометр сопротивления датчик давления и тому подобное вот остальные не активны. Ну, во-первых они здесь немножко неправильно отрисованы потому что датчики давления и температуры ставятся всегда ближе воду тепловой сети это не здесь а вот здесь они и 4 должны стоять перед расходомерами поэтому заблокировал поэтому мы это делать вставляем То есть, есть другие типы как вы видите можно выбрать в том числе и отрисовать горячее водоснабжение отрисовать Ответвление на системы вентиляции поэтому если мы сейчас перейдем в группы здесь только можно добавить какие-то элементы но мы сразу же перейдем в элементы то есть помимо групп здесь можно добавлять и отдельные элементы Итак, как я говорил нам не хватает узла учета который стоит например будет из датчика давления на подающие обратно мистрали но сначала мы заполним все для подающего мистрали и то же самое сделаем для обратной Итак, вот у нас элемент узла учета. Единственно, не приклеились к узлу вода, но ввиду того, что нет возможности поставить отдельно, как узел учета в виде группы, поэтому сделаем таким способом. И осталось последнее меню. Здесь можно задать. Диаметры, если у вас уже известны, в результате какого-то расчета режимы, как со стороны тепловых сетей, так и со стороны потребителя. Также задать диаметры, если известны в расчете были, и также какие вы предпочитаете соединения, фланцевая, фланцевая сварка, либо резьба, ну и также расходные характеристики чтобы мне добавить эти значения давайте сейчас откроем программу DAMF 6038 и я открою один из расчетов благодаря которому и поставим данные сюда для расчета итак вот у нас открыто DAMF 1038 с одним из примеров расчета который был на моем канале а именно здесь представлена двухтрубная система горизонтальная с пиковым движением теплоносителя периметрально делали мы для стандартного домика Опять же, данный расчет. Давайте проверим еще раз расчет. Как видим, есть какие-то ошибки, но там ошибка, скорее всего, связана с клапаном. да То есть расчет у нас выполнен успешно. Так, давайте откроем сейчас мы рисунок результатов. Ну и как видим, здесь у нас трубопроводы 20-го диаметра, 25-го давайте сюда и их поставим возвращаемся обратно в структуру и здесь нам еще понадобится установить те значения которые были в расчетах так у нас температурный график теме отопления 9070 так тепловая нагрузка вот у нас здесь представлена в здесь единицы измерения можно поменять Дальше получившиеся потери давления у нас в паскалях Объем системы в литрах. Высота здания где-то 10 метров. То есть 3,3 метра подвал плюс полтора метра. Ну и плюс запас. Ну где получается 15 метров. Так, и расчетное давление тоже в паскалях поставим. так все вот исходные данные для системы отопления мы сделали так ну и давайте здесь тоже исправим здесь у нас температура 115 чем и расчетная так все вот мы навели исходные данные нажимаем расчет ну, это скорее всего вот здесь придется взять 25 вот у нас произошел расчет теперь здесь у нас есть все параметры подобраны а именно диаметры арматуры регулирующих устройств ну и так далее в том числе и подбор насосов ну и другого оборудования в том числе и двухходового регулировочного клапана и в том числе и регулятор перепада давления дальше есть спецификация но данная спецификация можно получить, как и чертежи, если вы зарегистрированы у Торидана, вам в последующем это все вышло. Ну, либо вручную все это набирать для спецификациях. Вот такая вот программа расчета индивидуальных тепловых пунктов и центральных тепловых пунктов с оборудованием производителя Damfas, который называется Heat Config, который можно использовать для подбора того или иного оборудования, той или иной схемы, которую вы используете у себя в системе при подключении как к тепловым сетям, так и подключение внутренней системы отопления, системы вентиляции и системы горячего водоснабжения всем спасибо за внимание, кому это было полезно Всем удачных расчетов и проектов. До следующего видео и до свидания.